Если всем должны, нам твердят, верую в автомат, наш отец, вождь молодец. Тысяч грязных рук, но а, честны, как душа страны, Нас сожрут. Любовь водаю за кровь, наша страсть вспыхнуть и упасть мы идем. Мы с тобой здесь и живем мечтой Наш телет сделает шаг вперед